Выходим из вашей, пожалуйста, свои права. Права? Я мистер Релакс Люблю Гуталакс Не играю ни во что Только в Бравл Стас Я вчера гулял по тропинке Вось вот снимай волосинки Я там я им бананы А зимой мандаринки я не просто Егор, я как поле бугор, я как в душе мочалка, и в чурке топор. сок песок, мой лучший трак. Таких не ведал, человек. Я пошел разрать ютубчик. Для начала всем окупчик Когда иду в школу, хочу закончить поскорей. Но ее закончив. Я в армию залетел. Пойду работать, я шахтером. И алмазы добывать. Но не найду я там алмазы, только уголь, о май гад. У меня денег много. Хватит на сырок. Куплю штук щас кокосом и получу срок. Потом приедет мама, придется рассказать. Опять куплю сырки, ведь моя жизнь болеет. Я хранил в гараже свой новенький обрез. Ну а старый я отдал, ведь он сильно облез. И теперь я могу спокойно ходить по городам. Всех фашистов простреляю пополам. Когда пойду на охоту, Возьму этот обрез, все медведи обосрутся, возьмут себе. Я там стану главарем, буду задание давать, но патроны кончились, пора текать. У меня крутая прическа, почти и ракет. меня ребята называют Егор Обрез. more less we can